Несята. Завел хозяйство в первую очередь для себя, так как трое детей для получения мяса в дом. Ну и это маленькое хобби переросло уже в такое большое дело. В прошлом году было по голове больше 600 голов. Сергей Груст працуя колонным зоотехником у мясцовой сельской господарции, а весь вольный час просвечая развитию властных, оселянских и подворков. Трусоводство просто и как хобби, а теперь стало свое справа и крыницей доходом. Любое животоводство в сельской местности – это болезнь. Будут только те люди заниматься этим, которые действительно больны этой работой. Потому что если ты его любить не будешь, поверьте, ну день пройдешь, два-три месяца, два, потом ты это все забросишь и будешь... Ну, посмотрите, как такой красавцы любить. У сучасной мероприятии Сергей завел уласный YouTube канал который имеет тысячи подписчиков. Там не делится досведом выросления и разведения зверков, и это значительно увеличивает коло сносином с людьми, которые имеют интересы, когда живут Благодаря этому уже есть определенное количество подписчиков. Я подключу монетизацию. Есть определенный уже бонус к семейному капиталу. И плюс появились огромное количество из разных стран мира, друзей, спонсоров канала. И реализация кролика пошла на ура. Продукцию подсобной господарки неосейского господара бывая Аршанский мясокомбинат. Размова идеи про поширение. Хотя ка сюда просто. Тише, тише. Вот это новая порода. У меня в хозяйстве Бургундия, Бургундец. Для селян, звичайно, остро ставить пытание избыта своей продукции. Не сдормать, а первотворцы мяса и салат, творогу и сыров с глубинки, объединяются у кооперативы, створают сторонки у социальных сетках, как продать горожанам свою продукцию и отримливать добрый доход. Головное знайти с полюцу и затекавить их, тут допомагая интернет. Так что с подтримкой новых информационных технологий працевиты селянин и белорусская везка могут быть замужными. Я не вижу себя ж, э, городским жителем. Я не вижу себя стоящим на балконе пятого этажа и там что-то там. То, что я свое место в жизни пошел, это все. Илона Иванова, Юра Уласцу, Новины Региона.